Я Валерий Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – карма Земли. Я всегда говорил, что карму Земли определяют грехи ее жителей. Это не просто слова. Это не просто мысль с претензией на мудрость. Вдумайтесь. Наша планета существует и живет именно так, как живем, существуем мы. Мы ее наказанием. Она переживает ту карму, которая сформировалась относительно наших греков. То есть, если человечество вымирает, вымирает и планета. Мы убиваем все вокруг. Чем больше грехов мы накапливаем, тем больше земля болеет. Тем больше засухи, проливных дождей, всевозможных катаклизм природных, вулканы, наводнений и так далее. Земля избавляется от нас от недруга, как от вируса, как от заразы, как от того существа, которое просто убивает ее карму. Все мы знаем по истории, как прекрасна была планета до начала времен. Конечно, это предположение, мы не можем быть в этом уверены, как она жила миллионы лет назад, но согласна Утверждение ученых мы знаем, она была прекрасна, она была чиста и самодостаточна. Но когда на ее землю вступил человек, все изменилось, вдруг все резко изменилось, стало другим. Мы стали высасывать из нее через всевозможные дыры большие и малые, ее душу, ее силы, ее энергию. Превращая эту энергию в полезность для себя, мы съедаем все вокруг, сжигаем, вырубаем, вырезаем. Строим свои жилища, устраиваемся поудобнее, создаем комфорт, гадя вокруг, портя планету, уничтожая природу животный мир. И теперь нам следует менять лишь на самих себя, поскольку карма Земли и есть карма человечества. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал, оценивайте видео.